Ой, как хорошо, что вы пришли. Нам Шарику телеграмму срочную передать. Пожалуйста, заполняйте бланки. Фломастер. Скоро приедет дядя Федор. Точка. М -м -м, срочно бери мои валенки и иди в лес за елкой. Четырнадцать слов и доставка. С вас 50 копеек. И Шарик, М -м. вам телеграмма пришла. Будете ответ писать?